У фермеров Карасульского района появилась возможность реализовывать больше молока. Свой рынок сбыта появился еще 10 лет назад, а с приобретением нового оборудования производительная мощность молокоприрабатывающего цеха увеличена в два раза. Проект реализован при поддержке Российского Кыргызского фонда развития и международных доноров о перспективах молочного бизнеса Наргиза Джурабекова. Метана, кефир, свежее пастеризованное молоко и изобилие молочных продуктов из натурального сырья теперь в тетрапаках. Молочный цех, открытый почти десять лет назад, в Карасуйском районе обрел вторую жизнь. Реализован проект при поддержке Российского кыргызского фонда развития и грантовых средств международной организации. Взяли кредит 2,5 миллиона сомов на три года под 6% годовых средств, пошли на ремонт, закупку нового оборудования и сырья из России. По проекту предоставлен этот станок для розлива и упаковки готовой продукции. Благодаря данному оборудованию производственная мощность предприятия увеличена почти в два раза и достигла одной тонны готовой продукции в сутки. Управлять техникой несложно, работают здесь местные жители. Необходимым навыкам их обучили при монтаже оборудования. Сейчас на производстве занято 10 человек, обеспечение рабочими местами и возможность экспорта продукции – одно из главных условий доноров. Техника передается безвозмездно, но на условиях, что они должны создать рабочие места, а также закупать молоко у фермеров. Конечная цель в долговременном плане – то, что фермеры получают рынок сбыта. Стоит отметить, продукция цеха отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам и техническим регламентам Таможенного союза. Проверяется сырье еще до поступления в цех. Мы обязаны отвечать за качество выпускаемой продукции, поэтому работаем только с проверенными поставщиками Молоко раз в месяц. Ветеринары обязательно проверяют в лабораториях и выдают нам соответствующие документы. Об этом свидетельствует одна из поставщиц молока, местная жительница Бурул Абдуджапарова. До открытия молокоперерабатывания ющего цеха продавала молоко на рынке вот уже несколько лет сырье за приемлемую цену забирают прямо из дома до этого продавали на базаре теперь и ездить никуда не нужно сами забирают это ведь здорово если на думает расшириться то им не хорошо куплю еще одну корову а молоко им буду сдавать Благодаря подобным проектам только за прошлый год в южных областях в аграрном и перерабатывающем секторах постоянно и сезонной работы обеспечено свыше 1200 человек. На 24 тысячах квадратных метров создано хранилище для фруктов и овощей. Переработано свыше 40 тысяч тонн фруктов, овощей, мясной и молочной продукции. Наргиза Джурубекова, Общественный первый канал Ожская область.